Сегодня я расскажу вам, как настроить систему для работы с EGOIS. Для начала скачаем и установим драйверы RUTOKEN, для этого зайдем на сайт rutoken.ru, раздел «Центр загрузки», Драйвера для EGOIS». Ознакомимся с лицензионным соглашением, поставим флаг и нажмем кнопку «Условия приняты». Начинается скачивание драйвера, «Выполнить», «Установить». Во время установки драйверов не подключайте RUTOKEN к компьютеру. Драйверы установлены, нажимаем «Закрыть». Проверяем на рабочем столе, должен появиться ярлык «Панель управления RUTOKEN». Запускаем его и подключаем RUTOKEN ECP 2.0. Открываем кнопку «Информация», проверяем модель и то, что криптопровайдер поддерживается. ОК. Переходим на вкладку «Сертификаты». На рутокен должен быть записан сертификат ГОСТ, выданный удостоверяющим центром. Начиная с 1 января сертификаты генерируются по алгоритму ГОСТ 2012 года. Переходим на вкладку «Настройки», проверяем, что напротив Rootoken cp 2.0. Стоит криптопровайдер Microsoft Base Smartcard CryptoProvider. Внизу аппаратная генерация. Нажимаем ОК. Закрываем панель и заходим на сайт egais.ru. Вход возможен только через Internet Explorer выше 10 версии. Войти в личный кабинет, ознакомиться с условиями, начать проверку. Во время первого запуска вам... Будет предложено запустить FSRAR крипто 3. Скачать и установить, выполнить, еще раз выполнить. Далее установить, готово, еще раз начать проверку, перейти в личный кабинет, вводим пин-код. По умолчанию он от 1 до 8. Показать сертификаты. Нажимаем на сертификат ГОСТ. Выбираем пункт ⁇ Получить ключ доступа ⁇ Выбираем место осуществления деятельности. При необходимости вы можете использовать поиск по КПП. ⁇ Сформировать ключ ⁇ Вводим ПИН-код от 1 до 8. Еще раз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Устанавливаем флаг и нажимаем кнопку «Сформировать ключ». Еще раз пин-код от 1 до 8. ОК. Производится генерация запроса на сертификат. Запрос отправляется в удостоверяющий центр. В случае успешного ответа сертификат RSA записывается на RUTOKEN. Запись сертификата RSA может занять несколько минут. Сертификат успешно записан, нажимаем кнопку «Закрыть» и выбираем пункт «Транспортный модуль». Выбираем версию для Windows, «Выполнить», производится скачивание транспортного модуля, «Выполнить», Установка UTM производится в сайленд режиме, поэтому просто закрываем браузер и открываем панель управления RUTOKEN. Проверим, что на RUTOKEN теперь записаны два сертификата. госсертификат для юридической значимости, RSA сертификат для осуществления защищенного соединения. Запускаем UTM. В трее появляется Орел, он должен быть не перечеркнут. Нажмем правой кнопкой мыши на значок Орла «Домашняя страница». Проверяем. Сертификат ГОСТ действителен, сертификат РСА действителен. Мы настроили с вами систему для работы с ЕГАИС. Спасибо за внимание!